Здравствуйте, мои хорошие! С вами снова я, Меркулов Федор Николаевич. Сегодня мы с вами поговорим о кашле животных. Кашель. Многие, очень многие спрашивают, и в клинику приходят, и так спрашивают в интернете. Федор Николаевич, вот собачка кашляет. И все сразу думают, что бронхит, пневмония, и начинают лечить бронхит и пневмонию сами. Зять сказал, стаха посоветовала, заловка порекомендовала, в интернете начитались. Нет, друзья мои, поверьте, не, не, не стоит этого делать, исследовать. Если вы сами не справитесь, вы сами не справитесь. Нужно отдифференцировать, отличить, какой кашель один от другого. Есть кашель легочного происхождения. Легкие, действительно, тембания, бронхит и все такое прочее. Есть кашель сердечного происхождения. Если у вас Йорк, 99% собак этой породы подвержены сердечным заболеваниям. И у них чаще всего кашель сердечного происхождения. Вы это не отличите. Приходите в клинику с этим же Йорком, допустим. Федор Николаевич, вот кашель, вот подавилась как будто что-то мешает. Вот, наверное, легкие, вот, наверное, легкие. Выслушаешь, послушаешь легкие, послушаешь сердце. Только стоит фонендоскоп и до сердца явная клиническая картина, что нарушена работа сердца. И кашель сердечного происхождения. Задыхается, малый круг кровообращения и пошло-поехало. И лечить нужно сердце. Когда кашель легочного происхождения, бронхи, вот, это одно лечение. Когда кашель сердечного происхождения, здесь совершенно другое лечение. Поэтому предупреждаю, предотвращаю вас от того, что нужно отдифференцировать, отличить одно от другого. Кашель сердечного происхождения и кашель легочного происхождения. И самое главное, мои хорошие, не заниматься самолечением. Покашляла собачка, вы чувствуете, что кашляет, да, действительно. Особенно после нагрузки, Побегаю к врачу. Врач ставит диагноз, назначает лечение. Вот таким вот образом. Вот это вот, а уже детали, тонкости лечения, как какой кашель от чего, чем что лечить, какие препараты – это может быть другой темой большой и такой объемный и такой нужный и хороший. Все на этом. Все. Подписывайтесь на наш канал, задавайте побольше вопросов, подкидывайте нам темы, интересующие вас. Всего хорошего, всех вам благ. До свидания.